Здравствуйте! Хотите научиться расшифровывать знаки подсознания в рисунках? Меня зовут Ирина Бухарева, я являюсь экспертом-графологом, бизнес-консультантом, коучем, руководителем Центра изучения почерка современная графологии. И я помогаю людям, таким же, как и вы, находить свое предназначение по почерку и раскрывать свой потенциал, даже если вы не держали ручку в руках со школьной скамьи. На первый взгляд может показаться, что мы и так все про себя знаем, но это не совсем правда. Нам кажется, что мы сознательно управляем нашей жизнью, что мы сознательно принимаем решения. И все только в наших руках и зависит только от нас самих. Но огромный пласт находится в нашем бессознательном. Если мы сейчас представим с вами айсберг, то, как видим, только малая-малая часть его находится на поверхности. Это и есть наше сознание. Все остальное скрыто к бессознательном. Зигмунд Фрейд считал, что соотношение сознательного к бессознательному составляет 1 в 10%. В 20 веке было выявлено, что это соотношение составляет 1 к 40. И уже в наше время при помощи компьютерной томографии головного мозга было выявлено, что соотношение сознательного к бессознательному. внимания составляет 1 на 10 в 5, на 10 в 6 степени. Поэтому не стоит игнорировать то, что нам может показать наше бессознательное. И оно как раз таки отражается в нашем собственном почерке наших рисунков и а, давайте с вами сегодня поговорим о тесте вартака он а, действительно очень информативный и дают наиболее полную картину о личности человека. Он помогает вынести на поверхность а, наши скрытые особенности, понять а, наши амбиции, способы их достижения. А, либо почему вы до сих пор не достигли того, чего желаете. А, спрогнозировать ваши отношения а, с родителями, с семьей, с детьми, с будущим мужем или с настоящим мужем. О том, а, какие у вас поведенческие особенности, как вы принимаете решения. А, показывать психологические и рабочие способности человека да, помогает определять наиболее подходящую рабочую сферу деятельности и определяться с любимым делом понять себя увидеть свою самооценку как вы строите взаимоотношения с окружающими людьми со своей второй половинкой и так далее Но а, я только за практическую работу, поэтому под этим видео вы найдете бланк теста, который можете скачать. Вам нужно будет а, его заполнить следующим образом. Возьмите сейчас ручку и бумажку и запишите правила. Итак, первое. Рисуем мы обязательно простым карандашом, лучше средней мягкости. Рисуете вы все 8 квадратов, но совершенно в любой последовательности. Если вам удобно, вы можете начать с первого квадрата и двигаться постепенно. Вы можете начать с последнего квадрата также двигаться постепенно. Либо вы можете вообще в любой абсолютно удобной для вас последовательности заполнять эти квадраты. Следующее, что нужно сделать. После того, как вы нарисуете, под вашими рисунками вы указываете последовательность, которой вы рисовали эти рисунки а также что именно изображено на каждом квадрате и также рекомендуется отмечать те квадраты которые были вам наиболее приятны во время рисования и те квадраты которые вам не хотелось рисовать либо над которыми вы очень долго думали приготовили отлично а о том, что обозначает каждый из этих квадратов, мы поговорим с вами уже совсем скоро в следующем видео. Не пропустите, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делайте репосты и увидимся с вами в следующем видео.